Доброе время и суток Немножко хочу потестировать шлем э, США 68 Это шлем стального 68-го года Модификация 68-го года На Как сказать, на любовь его к свинцу Будет у нас 12-й калибр Это у нас будет Диаболо э, пуля Это свинцовая такая болваночка И будет у нас техкрем Спортез 12-й калибр 12 на 70, просто круглая Круглая свинцовая пуля. Ну посмотрим, что получится. участвовала Марина Иванна первый раз ей повезло показательный показательной по прошло но второй раз уже шлем не защитил еще раз добрый день сейчас потестируем второй шлем у нас остался и подруга Марина Иванны любезно согласилась протестировать его постреляем из здесь в ВПО у нас будет пуля ЭКО, она очень очень легкая, и конус, он тяжелее раза в два, наверно Вот, сейчас по два патрона попробуем э, пострелять. Сначала будет у нас ЭКО. Похоже, Елена ванна здесь, наверное, и сложила голову. Вообще, касочка интересная. Ну, скорее всего, наверное, подходит... Конечно, она не должна защищать от прямого попадания. больше всего подходит для того, чтобы не в посрать да выкинуть. Наверное, больше ни для чего. По итогу. После этих экспериментов могу сказать, что лучше всего в этой каске себя проявил ремешок. Он выдержал все выстрелы с 12 калибра, с 762 на 39 и каска осталась на голове Если это кого-то утешит То каска останется с вами Спасибо за внимание